Народ, вы говорите, что я много ем. Окей, если я много ем, то сегодня я решила проверить одну интересную рубрику. Называется она «Проверка инстаграма». Инстаграмных лайфхаков для еды, да? которые всегда вы смотрите, как готовят люди и всегда хотите есть. Вот, я вчера посмотрела одну виду, один видосик интересный. Это как готовить панкейки Именно японские Они такие огромные Это странно Я решила их сейчас приготовить Так что я начну их готовить И буду проверять Не отравлюсь ли я после своих же панкейков Сделано Сюда я добавила 10 грамм сахара Вон какой-то другой цвет стал И сейчас надо отдельно смешать молоко 40 грамм, подозрительно, да? Не в литрах. И растительное масло 20 грамм. Ну, полно. Думаю, как два тела не хотят скрещиваться. Это масло и молоко. И, да, это я все налила в кружку, потому что вот это у меня измерительный процесс. По этой хрени я могу определить, сколько два... Ну, фокусируйся. Ф фокусируйся. Фак. Сколько здесь граммов. Вот. Так что мне так легче. Нашел. Мы навели эту бодягу. Ча. Мы должны постепенно вливать. Сойдет. И вот так вот всю чеплашку. Как обычно, оворка. Погнали, что ли? И кстати, мне было все снимать лень. <laughs> так что я показала такие вкусные панкейки. У меня получились. Японские. Они такие воздушные очень вкусные. А сейчас погнала играть. Значит, я захила. Саппорт рулит. я наконец-то вышла на улицу, и теоретически я сейчас в центре. Ура, улица за, за долгий период времени.